Эта проблема существует на всем земном шаре. В вашей семье прибавление – ребенок. Завод явно прибавилось. Мечты об отдыхе не покидают. Нужна помощница – профессиональная няня для ребенка. Обсуждаем. Ищем в интернете. Нашли на сайте «Пулковский посад». Ура! Тамара Михайловна нам очень подходит. Классные у нее рекомендации и отзывы. Звоним, встречаемся, знакомимся. 65% родителей нашли своих помощниц. Обращайтесь.